Там на там там там там там там там там там там Белой музыкой самый словатый узор, Чтоб хотелось от счастья расплакаться мне, Чтоб хотелось вести до утра разговор. У в непрошенной нежности на поводу, И зимы в разнотравье степной аромат. чтобы уже не вернуться назад. Закружи меня в югой искрящихся нот И в беспечную майскую ночь. Уведи, просто сердце проснулось и снова поёт Просто новое солнце забилось в груди. Эту зимнюю ночь Нам пожаловал Бог Как подарок волшебный Один на двоих Так уютно И сладко свернувшись В клубок Задремала душа На ладонях твоих В ожидании путь Предрассветный Разлит нам осталось Немного до новой зари Все, чтобы и уже не болит Забери меня в май и зимы забери На изляде весны убежим за луной Пусть со звезд на траву осыпается бы. Разгадай мои сны и останься со мной и Собирать на наяву серебристый ковы